и вм пркити читрад биддоти матио ни нам паром преже наке санчид пашанно матио опаре и читрад и вм пркити читрад Сила Бхакти Сиданту Саршати Гусами Сага Пабупад. Парамам Парамахамса Джагад Гуру тол, Парамахам Саджагадгуру Бхактисиданта Сарасвати Гусами Тара Папа сказал, что малейшее отклонение от пути гурупад Патпадмы, оно скинет нас с пути баджина. Вначале мы не можем понять, что даже малейшее отклонение, вроде бы немного, но если продолжить это далее, то это отклонение будет все больше и больше. И вот такое небольшое отклонение, что оно может сделать? И такое отклонение от пути баджана, если мы так продолжить, то увидим огромную разницу в итоге. И таким образом мы сойдем с пути баджана. И вот Гаври Йоговти Патти Шишила Бхатти Сиданта, Сарасвати Гослави Таков Пахопад Прамахамса Джагад сказал, что малейшее отклонение от пути вашего Гуропад Падме в итоге сбросит вас с пути баджана. В начале вы можете не Заметить но последствия, Поэтому будет огромным. Мы проданы лотосным стопам и Гуранги. Мы преданы лотосным стопам не потому, что Гурдев давит на нас или заставляет что-то делать. Нет. Тысячи учеников-преданных приходят, чтобы предаться лотосным стопам Гуранга Махапрабху. Почему? Да и идут ли какие-то преимущества Гуранга Махапрабху, какой то зарплату или еще что-то? Почему? Все, даже мусульмане, иногда можно наблюдать, как они предаются лотосным стопам Гуранга Множество примеров у нас есть. И таким образом мы можем видеть, то, что может быть у нас есть какое-то богатство или какое-то материальное достояние, кто-то может давить на меня, пытаться заставить меня что-то сделать, чтобы я стал, so that I become bound to obey you. Maybe. чтобы я ну, что-то сделал, чтобы кто-то хочет, есть такие люди или в материальном мире можно убедить, что те, кто занимается всяким криминалом, правительство не смогут их посадить в как-то пытаться наказать, чтобы исправить. Но, говоря исправить не так то Физически можно наказать, конечно, но умонастроение, их изменить, это другое дело, можно физически как-то пытаться наказать, но... изменить чьё умонастроение нет, это не тот путь через настроение меняется. И, хотя мы видим, что Махапрабу, он People. меняет умонастроение в мировоззрении тысячи людей. И в этом главное. So и вот мы, мы готовы, готовы предаться, продаться полностью буквально лотосным стопам Богу и Вришнавов, поскольку из-за их любви. Мы буквально проданы благодаря их любви такую любовь мы не можем сравнивать ни с, материал, ни с каким материальным чувством. Мы можем чувствовать это издалека. Если мы находимся в гармонии с группой отходной, тогда мы почувствуем, какую любовь мы Гурдев находится в вечном мире, не сожженая, дарует милость нам. И можно вспомнить один случай, То, что -то когда в городе, в северный Бенгал, Рам -кели, Рам -кели, в район Рамкели, Рам Грама, и вот эта деревня Рупа они там жили. Санатан Госвами был премьер-министром в то время, а Свами финансовым министром, они были этими. У царя Бенгала работали, и вот Гувангама, когда он пришел туда, он подумал, что может что-то что случилось, может кто-то на, хочет напасть на нас. Он в какие-то меры предостережения, когда он спросил у Санатана Гасаи, у Санатана сказал, что это тот Гасай. о котором он думает и говорит твой ум. Ты прикоснись к своему сердцу и скажи. Ты прикоснись к своему сердцу и скажи и тебя, кто он, и что Я is... сказал, я думаю, что он тот Гусай, имеется в виду, Вот этот мусульманский царь сказал, я думаю, что он Бхагаван, иначе почему? тысячи людей без, без какой-либо оплаты следуют ему и за ним. Санатан Гасаме сказал да, он может даровать и по его милости ты царь, и будь осторожен, не волнуйся. И таким образом мы знаем, что мы буквально проданы Рудасмастапам, стопам Гуру Вачнавам что Бхагавана из-за их любви, но не каждый может понять это. И поэтому может в начале они следовали Гвадеву, но потом отклонились из-за какой-то причины. Тысячи случаев таких можно сказать даже, что большинство случаев из 100% дай Бог, один процент останется, это хорошо, а не отсеиваются по дороге. Не могут следовать этот шлока, я начал. Я объясняю ее. Эбам пракати байчитра нинам, парам парджиена Махапурани, Бхагванси Кришна говорит что из-за различной природы живых из-за различного, из-за того, как они предаются гур пат это должно быть. Как пример, Матха Гурвагра, Вишонача Каротипат. Они такой пример приводят на берегу Ганге. Растет дерево манго, дерево манго и дерево манго. Дает сладкий плоды, в то время как дерево Нима питается тем же воздухом, водой и растет на той же земле. То что солнце светит на него, другой, но природа другая совершенно. И плоды горькие, и листья тоже горькие, и все остальное горько. Сегодня тироба птичьи, сила Баладыра в виде буши тихи... Он – сокровище Голио-социатива. Он – наше Голио-общество. В целом голио в обществе он э, – идеал. Он – сокровище, но не можем сравнить его с кем-то. Коби Корнопул говорит, то, что Сейчас, он пришел в форме Баладарви Дебушина. Кто? Гопинат Ачадья. Кто, кто находился перед Махапрабху, когда Махапрабху говорил. Сарабхом Бхатадья, когда не отсюда, они обсуждали Веданту. Перевели Нилачало Ведантова в игроке, на английском также есть. Коби Корнабху говорит, он был там перед Махапрабху, когда Махапрабху объяснял вид вид этого ребенка в ваке, поскольку Сарабху в этот человек был в Майваде в то время, и после обретения милости Махапрабху он изменил свое мировоззрение, вот различные аргументы он приводил перед Махапрабху, Махапрабху а, а, опорогал его утверждение, и вот ждал Бхакти и вот этот Гопинат Аччайя оставил своё тело, потом явился в форме Баладево Баладев Виде Бушин не только он пытается Госаи большинство из них, они никогда не стремились лапы, к лапке, к практически. Они лапу никогда лапу не стремились лапы. к этому. So we И we any... мы не можем получить, получить какую-то информацию, детальность о том, где учился где родился, где женился, но таких нет, таких точных данных, как бы никто не записывал. Но говорится, что известно точно, что Баладевиде Ведебушин родился около Римуна, и Хира Ча Гапитан Хира тоже, тоже там в родился. В... Я был там в его деревне. Это давно достаточно было. И, и Баладафвиде Бушин тоже, тоже говорит, некоторые и говорят. Не том, что... И вот говорится, что он родился вместе Кира Чо Гапитанх. Балищева. Около Балешева, около Римуна. А учился он около реки Чилка. Чилка а точнее около У этого... Бен бенгальского залива по направлению we'll к южной Индии Чилка. есть озеро Чилка, The очень большое. Большой крупнейший в Там он there. получил образование. Изучал грамматику, прочие науки. С самого юного возраста он, он был очень талантлив. Никто не мог сравниться с ним. И вот если он что-то однажды услышал, он был великим ученым. Он был великим ученым. Поэтому, наконец, он пошел в Южную Индию. Потом он отправился в Южную в Урупи, вместо Мадхвачарьи. И вот он отправился туда, поскольку Мадхвачарья в то время, особенно Мадхвачарья сам прадая была очень могущественна. И вот он отправился туда, как ученый, и он хотел находиться там какое-то время. И получил дикша, и все там. И после того, что случилось, он начал проповедовать о Шуда Мадвачарья проповедовал Шуда Двайтаваде. И вот он начал проповедовать этого Шуда Двайтаваде. What do you mean by Что это значит? Я хочу объяснить. Просто какие-то морфологические аспекты, где он родился. Я не хочу об этом говорить. Я хочу о том, чем он занимался, чему учил, поговорить его великолепной his жизни и of... учении. И вот он начал проповедовать сюда, а до этого и вот это Шуда Двада значит материя. То, что сознание материи это отличная Дука до Бхагавана. И Майя. Вот он говорил о пяти Матача отличиях Мадвачаре. он утвердил такую седанту, что Джиджива никогда не может стать Брамой Мадвачарья. мы знаем. И он был, он, он, он был великой личностью, он разгромил Майораджиачарья. Рамонаджиачарья, он был великой личностью, он раз «Разоблачил майваду». мою воду наш написал книгу пара гири значение этой... значит что вот пара варджу значит разоблачение заблочение сидан то есть эта книга, подобно палице, которая уничтожает Майваду. Это достаточно большая книга. И вот там Рамуджайчарья был успешен. Но Мадвачарья, после этого Мадвачарья пришел сюда. Мадвачарья пришел раньше, Рамуджайчарья раньше. И вот Мадвачарья, Шила Пахупад, Бхатюна Такура, Гурвага, говорят, что Мадавачаря? он разгремил Маяваду более широко. И вот кто-то говорит, что Баллада в виде Бошани раньше он был в группе Мадвачари, и поэтому он пришел сюда, чтобы ну, сделать мо как буквально мост между Мадвачари и еще чем-то. И вот какие-то какие люди говорят, что между Мадвачари и нет никакой связи, но это глупо. И есть много... Ну, что знаменитых э, писателей. И вот и все они пишут то, что Мадвачари не имеет связи с Гаудисом Прадай, поскольку Гаудис Махра. утверждает, что Гуранга Махапрабху новый и Маха Новые сам Новые, что она начата Махапрабху. Ну вот это не так. Я уже писал, а, написал достойный ответ сахаджими из Радакунды. Что Гуди? Вот махарадж ты кукнигу написал на бенгале, что? называется на как? Как вы ваши сомнения, о связи Гуди Сампада из с Чария. И там можно найти, <соединяющие> что Мадхачарья и наша Гаудия Го Сабпрадавечар не отличны. Но эти писатели пытаются обратное утвердить. И вот они говорят, что когда Махапрабху был India, там в Урупии, в то когда Махапрабху был в Урупии, в в то в то в то в то в то в время, в то в обсуждение Мадхачари и Махапрабху. И вот они, в общем, ссылаются на вот это обсуждение Махапрабху, когда тут был Южный день. И вот Махапрабху говорил, что ваша Сампрада утверждает карму и гену. Вот, через читание читания, через читание то, читам, Макро, то можно найти, что Махапрабху спрашивает, Макро, говорит, что хочет узнать садан, садхе Не в то время они говорят, что-то еще, говорили о чем-то еще. Говорили арпану и, ultimately, гьяне. И Махапрабху говорит, в вашей сампродае эти две два мы признака in мы in находим. В или карма, которая, это гьяна, которая заключена Махапрабху, на пути Бхакти Махапрабху. Махапрабху не оскорбляет их. Махапрабху speaking, Махапрабху говорит, что вы смотрите на меня, Майвада Саньяси, он из смирения так говорит. И вот Махапрабху говорит, что вы смотрите на меня как на Майваде, и поэтому вы не говорите о Саддансаде. Махапрабху не оскорблял, он сказал так очень вежливо. И таким образом они, они <связь> услышали это, почувствовали себя стыдно, и Махапрабху в итоге дал, привел аргументы с шастри через которые он хотел и утвердил такую чистую практику преданности. И таким образом они те Люди цитируют вот этот случай. Это, они говорят, «Смотрите, Махапаба уже сказал, что ваше санпадая Два признака, которые из-за причины на пути чистой преданности, они говорят, о... то есть они приводят, приводят слова Махапрабху, и сказал, что ваши сампрадая, то есть они толкуют это, что из-за того, что Махапрабху сказал, ваши сампрадая, значит связи между и Махапрабху и Мадвойчаре нет, но это не так. И вот в дальнейшем наши комментаторы говорят, даже Вамгасуя Махарадж, те, кто подлинный Ачарья, те, кто настоящий Ачарья, и вот они задают вопрос. Вы такие знаменитые писатели, но вы не знаете. Что Мадвачари он утвердил Шуда Два и Таваду. Но они утвердили карму гена. Карма кармагена Карма гьяна, значит, и, в общем, в итоге они делают вывод, что Мадвачарь говорила о мукти как о высшем. Но это не так. И вот Мадхвачарья никогда не хотел утвердить мукти Как это? Он никогда не, не советовал слиться с мукти, такого никогда не было. Те, кто не обретают Гуру крипы они становятся скверными, грязными буквально. Те, кто не обретают милости Гуру, они говорят какую-то ерунду под именем Харибаджана, Рагануга Баджана и прочее. И чтобы очистить это, это займет тысячи лет. Что делать? Что говорить о чистой преданности? Кто может? услышать не каждый может следовать Гуру Вишнава. И таким образом, наш Бхактивин Такур -таку Сила Прабхупад, Гуру говорят, если Мадхачарья, если Мадхачарьа утвердит идеализм мукти, садха. Это са, садане, в общем, са, саддана, это процедура, сади – это цель. То есть пе первое – это способ, путь к достижению цели садано, средства. И вот в то время какой-то говорил. So our Samputa is falling this way. But they are not actually <laughs> in line with Madhacharya. They are not in line with Madhacharya. They cannot understand. First point, if Madhacharya at all going to establish, you know, this Mukti as idealism, final goal, then why Madhacharya going to establish this, you know, Shuddha Dvitova? Суддадвайдобад означает, что не может не признавал того, что джива никогда не может достичь Бхагавана. изучить комментарии Махабарати, Махабарате, который написан в Мадхачаре, если изучить башню его комментарии к Упанишагам, или в комментариях написаны в Мадхавачаре насчет Виданта сутры Покажите мне хотя бы од одну. Один пример, когда Мадхавачарья пытался говорил что-то иное, кроме чистой преданности. Махапабу, он всегда везде пытался утвердить чистую преданность, практику чистой преданности, поэтому Махапабу принял его Санпрадаю. В Навадибдампарикамаканде, Ба... Бхактина, такого пишет все ачари, кто нет. Каждый приходил сюда, не бахачарья, рамузачарья, мадавачарья, вишну с вами, сваны саптариши. Нет. И все они пришлись, вынуждены были прийти сюда, в Гуру Даму. И Махапрабху, говорится в то время, Махапрабху достаточно давно... Махапрабху, он вечно присутствует в Перед Мадхвачарьей Махапрабху явился и благословил его, что в Кали-югу я явлюсь, и я приму твою даже Майавада Ачарья, Санкар Ачарья. Он же приходил в И Махапабху явился, поскольку он Санкар Бхагаван. И он сказал, что твоя Майавада неприменимая здесь. Уходи. Махапабху сказал так, что эта Майвада твоя, она не, не, не для этого места. И он дал наставление проповедовать Майваду для демонических людей, но не для преданных. Шинкрачарья был здесь в Удрадвипе, совершал баджину. Баракрачарья, слышали, может, его имя. И в Вашиштамуне кто нет. И таким образом, Мадвачарья... Можно изучать любые комментарии к Видантику, Панишадам, к Махабхарати, комментарии. Все. Нигде нельзя найти, что Мадхавачарья пытался утвердить что-то еще. Мадхавачарья всегда утверждал Шуда Бхакти тут практику чистой преданности. Но это так Махапрабху, несомненно, вначале. Вначале Махапрабху пытался утвердить Кармарпон. Это неплохо, не так плохо. В начале... Вот он заключает, что сначала Кармарпон. И если вспомнить, я когда говорила о Равана И вот если вспомнить, я уже говорил, то, что есть... Когда наша карма, любая карма, которую мы совершаем, это... Она обуславливает нас. Поверите мне или нет, это да, описывается со в сострах, но если это карма, которую вы совершаете ради дарма ради удовлетворения Верховного Господа Гуру Вечного, то в этом нет никакой проблемы. Если вы, если вы, карма, вы свяжете всю вашу карму с дармой, means. дарма значит, что такое дарма вообще, Махапрабху? Когда хотел услышать о саддан саддья то вот, это такая техника. с помощью с, с, желания Махапрабху, Айраманада начал с начала. С, по, по желанию Махапрабху он начал говорить с самого начала, с нулевого уровня, что если мы свои кармой будем... То есть, если мы свою карма удовлетворим Вишну, то это очень хорошо. И <клес> вот эта дарма, если эта дарма оскверняет ваше сердце, и... То есть если эту карму сделаете ради karma, себя, то I она откирнет вас. Если ради высшей цели, то нет. Past your karma, you are going to do karma, you are going to do karma for, you are going to do this karma for dharma, and if ultimately that, ultimately if that dharma, not going to give, uh, you know, bring Vaidharga inside your heart, not going to develop detachment inside your heart, and if that detachment is not for the ultimate satisfaction of Bhagavan, then you cannot get bhakti. And without bhakti, если мы делаем карму, то что что-либо что делаем, Но для удовлетворения Бхагавана, то ничего хорошего у нас не получится. Вот эти йоги, гьяни, они не мухты, Мадвачарья, что хотел сказать. Мух, мухти в понимании Мадвачарья. И до Бушин уже а, а, в Паме Ратнавали, он комментирует это. Гру также опубликовал вот кни книгу, эту, эту книгу, вторую сиданта Ратнавали я опубликовал, и вот там вся эта Гудья сиданта представлена в форме маленькой книги. И вот там говорится, что мадвачария Мадвачари никогда не. Вот, говорила мукти как основа цели. Если мукти, наш, мукти, наш был Давиде Бушин, показ, мукти, он, показывает, он показывает. Я. Но ну, вначале вот всего, вначале всего я хочу сказать, что наш великий Ачаря Шилабакти он такого хотел написать. Амнайо праха татътъям, Амнайо праха татътъям, Харе миха парамам, Сарва сактим ра садим, Тат Харе хе, Ити жанна Вы понимаете, что я говорю? Вы понимаете? я говорю. Мы должны слушать, в должны Если вы можете то все Чтобы ум не ходил туда-сюда. Если вспомнить, Лакахира — это ученика, ученица этого Харидастакура, она стала великим Ачарией. И все знаменитые люди Ачари со всей страны приходили к ней, чтобы получить даршин и лотосный стоп. В то время Харидастакура уже Почему мы сомневаемся, если мы мы имеем связь с могущественным Ачарьей, то вы... его сила придет к вам. Я обещаю вам сидя But на весах Мы ничего не делаем. То есть если мы полагаемся только на себя без помощи Гуру Вайшнама, то ни к чему хорошему это не приведет. И вот, вот это шлока. Ити-упудэ-шитти-джанана-гау-ра-чанда-свайям-са. Бхакти Матхакова пишет такие слова. Амная значит соответствие. И вот я говорю о стандарте, который должен быть. Мы должны это все сравнить, связать со всем. I mean say, И вот что я хочу сказать, амная значит, в соответствии с совершенно гуру Парампарой. Амная значит, мы с, ä, публикуем статью ортодоксальной гуру Парампара, там множество прекрасных вещей, множество документальных свидетельств. И вот там мы можем найти амна в соответствии с совершенной Гуру Парампарой. Это наша привилегия. кто каждый может сказать, что его Гуру Парампара совершенна. Но я спорить с этим не буду. Но когда я говорю о совершенной Гуру Парампаре, «совершенный» значит, я начал с этой шлыки. Те, кто находится в полной гармонии с не, Гурдавом, не отклоняются ни на миллиметр, не думайте, что это какая-то шутка. Вы приехали издалека. Поэтому я не могу вам просто заявить, что так просто получить Бхагавана. Не так просто. Во всем мире очень мало людей, кто может принять эту седанту и следовать ей и достичь Бхагавана. Множество отсеиваются по пути. Это очень редко кто может. И вот суть в том, Амная Праха значит ведические кое знание, когда нас не сходит через Гуру Парампару, через совершенно Гуру Парампару, если какая-то неправильная группа Парампара, то тогда она разрушается. Я не могу дать никакой гарантии. Если вы находитесь в гармонии с группой под то Бхагаван такого говорит: это амная праха. знание сможет снизойти. Ну и так исходит и вот все это везде сущее. И okay, амная паха, с... все знание сам, сам продает, может не зайти только через совершенный канал. Cannot... А если есть какое-то какое отклонение, малейшее даже, то uh, никакой гарантии yes, okay. уже нет. Way, и таким образом, амная вот это изначально Татва мы должны находиться в гармонии с чистыми Гурвачнами, чтобы обрести это сокровище. А хари это высшее абсолют. Вот хари это абсолют. Между ним ничего нет, Бхагавана такого говорит. Абная парими Харим Иха и харимихо парамам сарвасактин-расаддим. Хари, он — бесконечного бесконечных существ, And бесконечной энергии. И сарвасактин-расаддим, он — бесконечная океан расы. И вот Бхагаван говорит в гитаре. Вы можете помнить. <решение> Если наш беспокоит то мы не сможем ничего помнить, должно быть концентрация И вот все дживатмы, такие малые дживатмы, они подобны таким малым частицам. Они все исходят из Бхагавана. Но no. отличные от Бхагавана. Нельзя сказать, что они сливаются с Бхагаваном. Нет. Обусловленные души в его время могут попасть под влияние Майя. Прокрытие природы Майя. Анна, это тоже станет причиной их падения, они опять они могут, могут выбраться из Майя. Hello. И если они будут бхакти-бхабов, бхакти, бхава. значит,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 когда вот на санскрете вот это слово «вишиш» значит нечто особенное, это значит «бхакти», когда они вот это, вот это слово «вишиш», вот с, с приставкой ви, значит, что это особое освобождение, это значит «бхакти». И тогда все бесконечные меры, во всех бесконечных мирах, все, что мы можем видеть или не можем, они, все эти миры, они одновременно едины и отличны от Бхагавана. Много раз, раз я говорил об этом. Они едины и отличны от Бхагавана. И чистая практика преданности это то, чему мы должны следовать. Чистая преданность. Значит, что no у нас persona, не должно быть никаких харыстных желаний, даже запаха этих харысных желаний. И говорится то, что чтобы обрести према, это наша наивысшая цель. Так-притим эва, так и так значит, это такое Snap, подтверждение что. так эва, Садья наша высшая цель, то, мы, то, что мы должны достичь в этой жизни, что будет следующее, кто знает, сейчас у нас уже есть шанс, не нужно его упускать. И после этого... Мы, Верховный Господь, Свободный Бхагаван, он снизу в Хумайк. Кришна, кришна читания, Бхагаван так прописывает это. Его сейчас у нас, мы можем сравнить это все с учением Мадуачарья. Что хотел сказать Мадуачарья, это то же самое. пытаетесь слушать. Балладавиде Бощен говорит. It is written... It Матаджджу хотел сказать. Вот наш Баладавиде Бушин говорит. Мадвачере хотел доказать то же самое. Мадвачере говорит. Сколько? Он говорит здесь смотрите. В соответствии с татуа. Они не от, отличны и от Бхагавана. И в, в итоге Мадхачария хочет сказать. И вот тут говорил чит, это вот, предыдущий тема возвращается, что вот это панчабидия, а то, а то, о чем говорил Мадвачаре, что разница между сознанием и материей, сознанием и сознанием. То есть каждое сознание каждого существа отличается от сознания другого существа. Материя отличается от сознания. Сознание от материи. Бхагаван отличается от материи. Сознание обычных живых существ. И, вот, и Мадвачария в итоге говорит, что никогда они не могут слиться с Бхагаваном. И я прихожу к заключению. И вот суть в том, Почему тогда Махапрабху хотел сказать этому Ачарью того времени? Что ваши сампадают два признака Карма Пон гьян. все это запрещено в шастах, почему вы говорите о мукте как обычно цели, вы обмануете меня поскольку видите, что я моей и не говорите мне о подлинной сиданте и вот они говорят, мадвачарья он утвердил эту сиданту, что делать Но намахапабу говорит, что мадвачарья никогда не хотел сказать так, я не говорил, как пример просто поняли превратно. как примеры могу привести, можно Пойти в Новодирь, посмотреть, сколько сахаджи на каждом шагу. даже, будучи отреченными внешне, живут с женщинами и рассказывают, что следует Махапрабху. Они боролись с Прабхупадой обвиняли его в сахаджизме, сами будучи в сахаджиме полностью. И вот Силапахупад говорил, да, но мы естественные сахаджи, мы принимаем то, что естественно на Галуке, но вы материальные сахаджи. А мы естественные, спонтанные сахаджи, то, что естественно нас на Галуха Даме, мы принимаем это и делаем, а вы материальные сахаджи но so, ma yes you а кто следует махабабу по-настоящему а кто нет если вы достаточно удачливы то ваше сердце но подскажет Yes. Я вижу, много людей приходят и уходят, но кто может принять и осознать все? Но все же не могу изменить Сиданто. Понимаете, о чем я говорю? Все заявляют, что не следует Гуранге Махапрабу. И вот Гурвага с они говорят, что Мадвачарья. Можно привести все по неша и, и прочие книги. Я могу и, это и везде показать, что Мандвачари всегда утверждал о, утвер, пытался утвердить чувство, чистое бхакти». Но сейчас эти текущие лидеры говорят совершенно другие вещи. Махапабу с ними не, не, не боролся. Хотя не должны говорить то, что говорил Махапрабху, далеко не всегда так происходит. Кто-то в погоне за популярностью опускает многие вещи. И почему они не следуют? Много раз я говорил в речи и в статьях, что те, кто полностью следует Силе Бхаппаде и Бхакшина Такур, они, несомненно, кто встретятся Бабхаппаде. с Махапрабху, то есть те искренние последователи Махапрабху и Силы Бхаппаде, они, несомненно, встретятся с Горангой, поскольку то, о чем я говорил, поскольку Учение Махапрабху в первозданном виде, но его можно найти в учении Шили Павхупады и Бхактина Такура. А если кто-то отклоняется от их пути, то, соответственно, учение Махапрабху уже совершенно не то. И чтобы увидеть подлинное учение Махапрабху, нужно пойти к Шили Павхупаде и Такуру. Нет другой альтернативы. И много раз я говорил, это как раз в этом и есть польза Гуру Парампара. Почему мы следуем Гуру Парампаре, чтобы обрести первозданное изначальное учение Шивана Масапрабху? Как в христианстве кто-то э, спрашивал, что Иисус одно говорил, а его последователи совершенно другое, и говорят, что они его последователи при этом показать Хотя, если посчитать Библию, там совершенно другие вещи говорятся. Но что я хочу сказать, у нас не должно быть никаких Никакой зависти know, враждебности, himself, ненависти, завистия. зависти. Как Библии слово «фаго». на или на каком-то языке. Мясо не значит совершенно. Просто значит еда или хлеб. Так, а перевели не так в этом Масле тоже. Если почитать Харан, то там про Мухаммеда нигде не говорится, что он мясо ел. Говорится, там мед, фрукты, хлеб там и прочее, но мяса там нигде нет, но кто-то там дописал потом. Или в каких-то этих. Традициях все поменяли, и вот Бхагаван говорит, удове. Да, значит. И вот говорит, что некоторые следуют Гурудеву сердцем, а некоторые нек как, как попало. То есть, ну, кто так, как следует, следует, кто-то кто не, не как следует. Я пример приводил достаточно давно. Верочан, сын Пахлад Махараджа, вот Верочан и Идро Махарадж получали уроки в Брихаспати у этого у Гуру Индры. А, а вот точнее Индры Брихаспати от Гурдава получали одно учение, но поняли совершенно по-разному. Хотя вроде одновременно слушали от одного источника, те же самые слова Индра понял одно. А, вот Шмиддера и Веродича слушали от Брихаспати, и в итоге каждый понял по-разному, хотя слушали то же самое, но понимание было совершенно разное. И также можно видеть, что кто-то вводили ученик одного, ученики одного и того же Гуру, но получается совершенно разное. You can prove one Maharaj, принес книжку какой-то о редактировании вроде, как сказать, звонко уважаемый а в книге столько ереси было, я ему сказал, что не могу вам помогать, у вас, у вас книга слишком неприличная. Вы подождите, но ну, я ему по посоветовал, что Попыт, попытайтесь доказать, вот вы говорите, что наш санпрадай не имеет связи с Мадвачаре, попытайтесь как-то более общенно написать и какие-то доказательства привести. И вот я в Вальдаму потом уехал, потом. Ну, в общем, этот человек не стал мне дожидаться. Книжку опубликовал, раздавал всем, подает. Но мне было неудобно, я принял обед, что я напишу о всей ереси, которая в его книжке. Но времени мало было, но так или иначе я все написал, опубликовал эту книгу. Она вот здесь и у нас есть. А тот человек не мог ничего ответить. Мы, мы находимся и в приемственности Мадхачари. Сейчас я хочу эту книгу переписать, дополнить, на английский перевести. Времени мало, но столько Савы нас ждет. И таким образом я хочу сказать то, что... Учения Мадхавачари и Махапрабху, они очень похожи. И Махапрабху принял прибежище в Сампрада и Мадхавачари. И вот мы находимся в преемственности Махапрабху и другое. Если Мадхавачаря напишет что-то сначала, И вот для начинающих Мадвачарья он очень Да, вот в общем, смысл в том, что Мадвачари, он начал с самого начала, что люди совершенно грамотные, совершенно новые, они могли встать на путь преданностям. А поэтому начинается карма, с таких простых вещей если кто-то не может оставить карму, то с опуска делают ту карму, которая одобрена Ведах, предлагает плоды своей кармы Бхагавану и таким образом гьяна, знание разовьется и потом если они осознают, что эта жизнь не вечна, очень нестабильная, весь этот мир тоже не может дать нам удовлетворения если мы осознаем гьяна, это, это будет гьяна. После гьяны нужно ждать, чтобы встретиться с чистыми садо. Даже после этой гьяны можно даже гьяну, можно, можно отклониться от пути, совершать какую-то ошибку. Ну что гьяне они совершают ошибку, падают в на пути гьяна Вайрагия. без чистой предности мы не можем обрести такую стабильность жизни он Одобрял такие вещи простые для такого начального уровня. Я могу привести пример, что есть какой-то царь, царь, он назначает министра, министра какие-то правила предписания вводит, но это не значит, что этот царь не может делать. Если бы министра бы не было, этот царь сам мог бы заниматься его работой. Он как бы может, но делает это через министра, чтобы тот делал какую-то работу, он передает ему свои полномочия какие-то, и, и министр действует от царского лица. И таким же образом карма… Вот, это не значит, что мы должны следовать карме, Но те, кто двигается постепенно, люди какие-то только пришедшие на путь духовности, они должны делать что-то для Бхагавана, связывать свою деятельность с Бхагаваном, делать ради Него. Если это дарма, карма. в общем, если это не развивает в Ираге, от всего, то. Толку этого нет, а если это отречение не, не ради Бхагавана, то и это отречение толку нет. И в Бхагаване там говорится, что вся карма, тапасья, все это постепенные шаги к бхакти, если мы находимся в правильной настанической преимущественности. Вот говорится, что наша карма, карма, он гьяна, тапасия, иджа, иджа, арчана, и, иджа вот и, это арчина поклонение, все, все это делается Итак, ради Маду того, чтобы обрести бхакти. Поэтому Мадвачарион ничего и, неправильного и, не делал, просто делал это для и начального и уровня. И, и, и вот и говорится и здесь. И Вишна, значит, Кришна. Кто-то думает, что это Вишну татва или Кришна татва, но, по сути, это не отлично. Мы Гаудии знаем, даже в Расалиле, Шукадав когда описывал Расалилу, он здесь использовал слово Вишну. Почему? Почему? Кришна совершает Расу. чем тут Вишну вообще? Зачем Вишну тут? только для того чтобы сдержать себя чтобы издержать сдержать, сдержать ваши привратные представления рассолили поэтому Шукатевга с вами он говорит что помните он вездесущий верховный Господь, он совершает Лилу. Еще, когда сами специально использует слово «Вишну», хотя мог Кришна сказать, но не использовал. Если бы Кришна сказал, то никто там мог неправильно понять, но вот этим словом «Вишну» он имел в виду Кри Кришну, поскольку внутри Вишну Кришна есть. Но перед тем, как принимать какое-то решение, мы должны понять, что что он вездесущий, верховный Господь, Он совершает эту расалилу совершенно не так, как обычно, какие-то обычные существа. Чтобы люди так не подумали, он здесь используется именно слово обычное, которое означает верховный вездесущий Господь, и Мадвачаре я хочу много вещей про него рассказать. Ну, чтобы вот это прояснить, anyway, этот I'm момент gonna... заняло много времени, и, ну, так или иначе, Бадхавачаря хотел утвердить Шуддабхакти и Баладеви Как? Как Баладе Бушен пришел в нашу should... преемственность? Мы должны знать, мы должны понять. Баладеви Бушен он великое сокровище. Scholar, настолько великий ученый, трансцендентный. Его. Он проповедует это имя Мадхачари. Он родился Ари... из Вариси в Балешвере, где-то там. И вот там он встретился с великим преданным. Радададама Дарджи. He is the grand, he is the grand disciple of Cannot lose your link. What I mean to say. you know? ученик Ши Мананды, Расикананды, ученик, и после него еще кто-то. И вот он был. И вот этот про ученик. Раси Канады Рада Радда Давадара Госвами, он был великий ученый, он имел полностью здание на Сарадаршане о Сад эти шесть Сандарбхо написаны Джива -джи -джи -э Госвами, он знал их полностью, мог цитировать в любой момент любой стих, и вот случайно по воле Шимана Махапрабху Давиде Бушин встретился с ним. И вот они начали говорить о какой-то седанте. Баладев говорил, тот отвечал, и вот они один приводил аргумент, контр-аргумент приводил, и в итоге Баладев Бушин принял прибежище. У Рада Дамадарга Свами. Он вынужден был принять бежище, поскольку увидел, что этот Рада, Рада Дамадаржи, он хотел сказать что-то вечное. Но новое для Баладева Видя Бушна он никогда не слышал это. Всего седанта было очень прекрасно, поскольку это была Сидданта Махапрабху, и услышал всю эту Сиданту Махапрабу. Вот Рада он растерялся, сказал, что думал, что я пандит, но, видя вашу ученость, понимаю, что я не, не очень, и я прошу. Давайте надеюсь, что я принимаю вас как своего гуру и прошу вас научить меня этим шести сандарпам. Я хочу изучить все это от вас. И вот он начал изучать. И после изучения он сам стал таким великим пандитом, что никто не, мог, никто не мог сравниться с ним. И потом, получив разрешение, он пошел к Вишхана Паду, Великому. И, и в итоге, Потом он, собрал, <соединяющие> вот, и вот он собрался во Вариндаван, поскольку весь ночью жил около Радакунды. И вот он отправился туда. Он начал изучать Бхагавад Сидданта. Он был счастлив, что наконец-то его жизнь завенчалась успехом. Он встретился с Бхагава столь прекрасной. Тот на Адчакрати, он из всех комментариев ком... на Бхагаватам лучшие это комментарии Вишента с вами написал комментарии, только десятые песни. То есть они тоже прекрасны, но только но он много не писал, только десятый песне написал. А Видя Бушан, он изучил много от него и начал писать комментарии на Бхагаватам. Но... Не смог закончить, он умер. И поэтому ничего не осталось. И в итоге у нас есть 18 авторитетных комментариев. Но и среди них Баладев, Вишна Чакравати, комментарии очень прекрасно. И таким образом, Баладев Витя Бушин наше Гуди общество хотят обрести Баладавиде Бушан в их преимственности, поскольку они знают, если он придет в нашу мы он прославит ее Но какие-то глупые люди. Говорят, как, как, какой то ерунду, о том, что Балдовиде Бушан не находится в преемственности Махапрабху, он в приемственности Мадвачарья. А потом, когда он принял прибывший в Гуди Сампрадаю, то пытался сделать какой-то не не не не нестабильный мост для связи этих сампрадай. Но Бхагаван такого говорит, что те, кто верит, а те, кто говорят такую ерунду, даже приняв прибежище Гауди Сампрадая. Те, кто говорят такую ерунду, Бхагавана Такур говорит, что эти люди, они враги Гауди Сампрадая, Чила Бхагавана Такур говорит об этом. Много раз я слышал об этом. И вот он говорит, что такие люди, враги Гауди Сампрадай, те, кто говорят так. И вот Владимир <мешно> Ведя <виде> <просу> если вы говорить про мои ратнавали, сейчас я крат, кратко говорю. И вот, и вот эту книгу Го хорошо опубликовал. И со всей Сидданта Годи Матха, она одобрена Мадвачарей. Своём, потому что Пабхупад своим в своих письмах пишет, давно достаточно было, что кто-то отклонился от пути Мадвачари. Письмо Шиллы Пабхупады могу показать, что это опыт Мадусудана в Госвами во время... Шила Прохопада, он был с великим ачарем в арендовании, очень уважал Шила Прохопаду и написал ему… И вот я был в Гупи, в Петхемаду Ачаре, и там я видел все ачарь, они танцуют подобно Гопи перед Гопалом. И вот он пишет, что они танцуют там а перед Гопалом. Мада с вами описывает это, кто-то из наших гурагов следует Шили Пабхупаде полностью, кто-то не совсем. И вот я хочу сказать много вещей о Мадвачаре, но времени мало. Но я хочу сказать о великом Ачаре. Его имя, а ее имя это Ганга Мататакурани. Если я не скажу о Джаганатх, не простит меня. Если я не скажу о Ганге Мататакурани, Джаганатх, не простит меня. Поэтому я должен что-то сказать. Они еще возьмут немного времени. Гангаматта Кураня ⁇ это лучший из преданных Джаганатха. Она дочь ц... царя Раджа Сухи. Когда народ там так, он, он из Раджа Сухи происходит. И вот она дочь. Царя вот этого, этого района, ее имя Навишнарайан. А это а, а, а, имя отца Навишнарайан. Ее имя было Шача. Ее изначальное имя было Шача. Она <просу> изучила в Якаран Аланкара. Она была очень талантлива. Она могла победить любого даже такого в, в детском возрасте очень. Она была за пределами телесных представлений. Она могла действовать как Ачарья, но далеко не каждый может так делать. Я уже много примеров приводил из Панишат Гарги Катайни. Они все за пределами интересных представлений. Даже, Даже кто-то из них в видах описывается, что кто-то какие-то мантры написаны, записаны женщинами. Хотя кто-то может возмутиться, но нет, эти женщины, которые писали, записали эти мантры, они за пределами телесных представлений. иначе они не могли бы сделать это. Люди в обусловленном состоянии не могут быть ачариями. И вот Гангамата Атакуани, она вечная, спутница Бхагавана, находится за пределами телесных представлений. И вот когда она подросла, родители захотели выдать ее замуж, но она сказала, что я не, не хочу выходить замуж за смертного. И как она же ты женишься, на кого же выдать, за кого же ты пойдешь замуж, что сказал, что за Бхагавана пойдет. И вот она при... при... Принял решение, что не будет выходить замуж за простого смертного. И вот родители уже беспокоились, они уже состарились и думали, что же делать с их дочкой, кто позаботится о поскольку они, они умирают уже. И вот они так беспокоились и умерли. Отец матери очень быстрый за таких беспокойств что их единственная дочь, это они замужем. И вот после того, как отец и мать ушли, то она стала царицей. Наследников не было, кроме нее, поэтому царица стала. Потом она отдала пост царские каким-то... Людям. Я отправилась во Вриндаван. Она оставила все, все эти материальные богатства как испражнения. Многие очень привязаны к какой-то материальной собственности. Она оставила это без всякого сожаления. Я отправился, отправилась во Вриндаван, чтобы найти подлинного Гуру. И она услышала, что есть великий Гуру в преимственности с Махапрабху. Гадат Харапандит Госвами, он ученик ананта -чари. и его ученик Харидас Госвами. Вы должны запомнить это, да? потом можно рассказать другим. И вот Харидас Госвами, великий преданный в читании Читамрите, говорится о нем что такое служение, которое он делал, мы не можем представить Гавинда Он который открыт рубагасвами. И вот он поддерживал все служение Гавинда Дева, как всегда и везде. Какое-то служение заканчивалось начиная слова. И вот он так служил беззаветно Гапалу. И вот он, ну, в общем, делал все для, все для Гопала, и таким образом совершал служение, очень великолепное служение, он был Он всех занимал служение. также. И вот это ганга это Курани, она взмолилась его лотосным стопам. Она, дочь царя, как ты можешь жить в рядовании, на какое-то подаяние, лучше иди назад. Она не ушла, не, не был готов подать и в итоге, видя ее отреченность, и вот видя отреченность это этой Шачидеви, Харидас Такур был удивлен, и он сказал, вынужден был сказать, иди сюда, я дам тебе дикшу. И вот он дал хариам, дикшу, дал наставление. Кто-то говорит, Что? два а потом еще... Кто-то говорит, Binda, что она пришла во uh, вриндаван с, с, с Лакшми-при и своей подружкой. А, no а какие-то говорят, что они подружились они во Виндаване, но происходили за него места. Харидас Гусмай дал наступление, что ты можешь отправиться на радаконду свершать баджан там. И вот он дал наставление при и Шадчхи. И в итоге Харьяс такой позвал, иди сюда, моя дочь, иди сюда. Что случилось? Иди в Курья, Цехшайя Баджан там. И вот кто-то может подумать, что, что случилось, но дал такое наставление в соответствии с вдохновением, которое получил Гуранги, и вот он отправил ее в Варису в Пурья, вместо Сабама Батачария. Потом через пару сот, сот, сотен лет запустение пришло, и вот Шачидеви получила по наставлению Гуру отправилась туда, там какое-то такое. С, с, с, старое место. И вот, внешне выглядело очень странно. И вот, он отправил Борису, чтобы она считала Бхагаватам и проповедовала учение Гуранги всем. Смотрите, Гурдев, он сделал ее как Харидас Тагур, сделал ачарь и И здесь также она стала ачарь, по милости Гурдева. И вот она, Отправилась туда в таком питалась на подаяние жила в какой такой, в такой в так или иначе поддерживала себя потом начала читать объяснять боготам и тогда начала объяснять боготам те, кто слушали, они были удивлены такое объяснение мы никогда не слышали в соответствии с приписаниями Гупы Санатаны Джива Гасая, великолепно, даже царь Ариса, его имя Мукунда Мукунда Дев его звали в то время, в то время как во время Махапрабху Пата но потом да, его этот в общем, след, след, в общем, один из преемников был Мукунда Дев, царем Тури. И вот он услышал, что какая-то великая святая пришла из Вриндавана. Никто не может представить, чтобы ну, женщина была Ачари, но царь заинтересовался и подумал, пойду послушаю там. И вот он пошел сел и слушал Багу, там как обычный человек, и услышав ее объяснение, царь был очень вдохновлен. Сказал, Матаджи хочу пожертвовать какой-то дать. Сказал, что ничего не надо мне, нет, должны что-то взять, как Гуру дакшину. дакшину. Я хочу получить дикшу от вас. И вот он получил хайнам дикшу, поскольку Гуру Дефи дал наставление давать посвящение желающим. И вот она дала этому царю Харинам <соединяющие> Техника Шилы Павхопады была в том, что висим висим, из если мы можем изменить сердце каких-то знаменитых людей в обществе, то они своим влиянием помогут другим из измениться. И в итоге он поклонился этой мат Матозе, сказал, что вы могу, спасите меня. И в итоге она дала Харинаман Дюкшиму и после этого она попросила, что этот царь захотел что-то дать ей. Ну, по крайней мере, вот это Швету Гангу, там в буре вместо место там такое... Там место ну, небольшое, но небольшое, так смотри, как мерить. Метров сто на 20 и, вот, и вот там была Дамадаршила, она служила ей. И, в общем, царь отдал ей все это место. Она при приняла это как в качестве настроения Югта Вайраги. И она приняла это для служения Бхагавану. если у нас есть бхакти в нашем сердце, то гома он вдохновит наше сердце, вдохновит нас, вдохновит нас и в общем, царь был очень доволен, и он хотел попросить... Ну, в общем, что-то дал для служения Господу. Он просил что-то взять, но okay. не, не было ничего. В итоге я сказал, «Хорошо, ради Саду Севы какие-то саду приходят, у меня нету тут ничего, чтобы готовить. Ты можешь организовываться каждый день» чтобы приносили джагнатху-прасад раздавали всем желающим, чтобы вот кормить всех саду, которые приходят, то, что останется, я могу съесть. И вот до сегодняшнего дня с громад джагнатху, когда подношение заканчивается, какой-то просад в начале... И несут несу туда, и сейчас, сейчас, сейчас правило такое осталось, сделано царем. Не только это, но также много панд. Когда Макунда принял прибежище у ганга, этой Гангаматэнга слами, все другие панды тоже приняли прибежище у нее. И ее слава распространилась широко. Однажды Шачимата подумала, сегодня день Гангапуджи, лучше я давай отправлюсь в Бенгал, чтобы поклоняться Гангена. Приняла такое решение, и Джаганат пришел. Ты собираешься в Бенгал? По моему желанию, ты можешь принять... Но смотри, я... я... По моему желанию, Ганга явится здесь, в ты физически увидишь ее, когда будешь принимать омовение. Иди в полночь и принимай омовение. И вот по воле Джаганатхана. Пошла и, и приняла и, и вот, И действительно, когда она пошла в пол, полную принимать Махавинье, она видела, что какой-то огромный поток воды явился откуда-то. И из э, ганга Девина явилась на Какадиле с лотосом. И был такой поток воды, что... Это Деви не смогла и устоять. И, в общем, ее унесло этим потоком воды куда-то внутрь храма Джаганатха. Она там ever, очнулась. Потом, внутрь храма Джаганатха, когда она... Пришло в сознание, начала плакать, что она увидела, что также множество людей принимает умовение в Ганге. Те благословленные души. И с тем временем. Хотя, хотя люди, когда эти панды пришли, увидели, что она там находится, хотя была закрыта на три замка. Еще там система распределения ключей такая, что один человек не откроет. И вот они. В общем, они открыли х -х, открыли все там, У увидели okay. одна Гангамата, осталась, сидит и плачет. Они проарестовали ее, сказали, что пришла тут украсть э все эти украшения. Джаганатха и золо золо Золото и прочее. Кто так говорил, же, что, что вы несете, но все равно в тюрьму посадили на всякий случай. Чтобы неповадно было, как-то забрались, закрыто было. В итоге Джоганат был очень разгневан. Явился царю, Воде и сказал, что пошел просить прощения, и ее лотос на стол за то, что ее посадили. Я сам принес ее внутрь храма глупцы. Царь проснулся, пошел, позвал этих пант, объяснил ситуацию, что нужно пойти прощения просить. А, а, а, точнее, вот махаш, уточняет, он царь потом после этого принял прибежище у него. Вот он говорит, это Ганга После этого случая, когда понял, что ее, ее величие, его сочет, эту с... Гангамату освободили, и с того дня его имя стало стал Гангамата Такурани. Это От этого Шача звали. И вот Джаганат сказал, что Джаганат во как бы сне сказал царю с моих лотосных хард. Ганга явилась. И... А ее и унесла внутрь. даже никогда хочет получить общение, обрести общение с ней. Ты посадил ее в тюрьму, как не стыдно. И в итоге Ганги Мата уникальная чария в прямственности Гуранги Махапрабху. Это она не какая-то обычная женщина. Она за пределами телесных представлений о жизни. Мы молимся лотосным стопам Бхангамат Атакуани, благословить нас. Мы молимся лотосным стопам Бхангамат Атакуани, чтобы мы тоже обрели представление о том, что такое чистая Бхакти.